Жилковая петля, или другое название, двойная петля. это фиксированная петля легко завязывается и достаточно прочная. Часто используется на рыболовной леске. Она отлично подходит для быстрого завязывания прочных петель на конце лески и для поводка.